Здравствуйте, мы находимся в третьем секторе для в мэрии, чего? для того, чтобы подать документы на новую программу. Передаем из мэрии третьего сектора Бухарест. Люди приходят сюда с заявками на помощь, на проживание. Процесс очень простой, изаура только что прошла, бланки дают бесплатно, доступно только на румынском. Но если знаешь э, этот 13 цифр ЕДНП С твоего документа общем, о временной защите немножечко легче э, На сегодняшний месяц процесс очень легкий э, Вы, наверное, уже знаете, что Программа будет действовать на протяжении 4 месяцев По крайней мере Пока что это так известно Не знаем, как будет дальше действовать И первый месяц таковой Вы приходите в... При где, где живете но это Мэрия, по да. секторам то есть в марию соотношение какого же сектора вы проживаете, туда вы и идете с собой нужно иметь копии вашего шедери это временная защита и на этом все тут вам выдается бланк он очень легкий к заполнению вы заполняете этот бланк и обязательно нужно иметь счет в банке. Если у вас нет счета в банке, то это, конечно, уже проблематично, потому что не знаю, как будет с начислением денежных средств. Денежные средства начисляются каждому человеку, кто заполняет эту анкету. Или на каждую семью. Либо же на семью, либо же на нужен не только счет в банке, но еще выписка из банка. Документ нужно принести, что это мой счет, и номер счета, и имя, и такое, да? Доказательство. Вот. В общем, от вас требуются копии вашего пермиса, временная защита, выписка из банка. Тут вам выдается анкета, вы ее заполняете. Это все выдаете. вы берете изначально номерок, и после этого отдаете представителю, к которому вы обращаетесь, то есть по номеру. Здесь, в третьем секторе, нужно обратиться в третью кассу. Вот, может, а в других мэриях, может быть иначе, может даже без номерков. Третья касса или что там, третий стол. В общем, вот там вот вдали на ресепшн вы берете себе номер, после этого вы ждете очередь, подходите вот с этими документами. Я еще раз повторюсь, это копия первисов всех жителей, если вы, конечно же, хотите в одной семье все быть. И копия банковского счета. Отдаете это все в окошечке и на этом процесс закончился. На пока что май. И как ждете денег. Дальше, как будет дальше, мы не знаем. И они тоже не знают. Каждый месяц надо будет сюда прийти, наверное. Примария сектор 3. Букуреч. Филдорегистратура и сала принципала. Вилла Примария. Îți iei bon de ordine la ghișeul 3 pentru depunere de orice document și poți să ceri ajutor dacă ești refugiat sau refugiată. Am fost acum cu Izaura. Am văzut că formularul e simplu, e accesibil, trebuie să introduci CNP-ul din permisul de ședere, numele, eventual adresa unde locuiești, luna pentru care te soliciți ajutor, Și se presupune că luna asta o să primește ajutorul, dar știm că statul român are restanță încă de la începutul anului, nu le-a dat oamenilor nici de cazare, nici de mâncare.